Томсо, как образованный человек в 21 веке может быть настолько религиозен? Это просто дань традиции и воспитания. Сергей, я не понимаю, как образованный человек в этом мире, в 21 веке, не может быть нерелигиозным. Я вот этого не понимаю. Как он, как он может не задавать элементарных вопросов и не, не находить на них ответы? Рамзан Владимирович тоже смотрит сейчас тебя то как он там сказал? Что, ты, что вы можете сказать про Тумсо? Полминуты этого идиотского смеха, и потом в итоге еще минут 10 всяких рассуждений. Тумсо, если Масхадов такой хороший, почему его признали террористом? И почему на всех видеосъемках чеченские боевики никогда не совершали намаз разве то, что бой идет, означает, что нельзя делать. И почему чеченские боевики носили зеленые повязки? Что это означает? Тумсо, если Масхадов такой хороший, почему его признали террористом? Масхадова никто, нигде в этом мире не признал террористом, кроме э России. А то, что Россия признала его террористом, это, это просто пшик. Это абсолютно не имеет никакого веса ни для нас, ни для этого мира. Конечно, Россия кого угодно признает террористом. Россия... Э детей, которые что-то перепостят у себя в ВКонтакте. Их тоже признают экстремистами и сажает в тюрьмы. Поэтому это для нас не показатель. Почему на всех видеосъемках чеченские боевики никогда не совершали намаз? Совершали. И полно таких видеосъемок, где они совершали. И во главе, кстати, мамам стоял масхадова они совершали. Есть такие съемки, фотографии. С намазом проблем никогда не было у чеченских муджаидов. Всегда... Вне зависимости от того, война, не война, всегда совершался намаз. В соответствии с шариатом, в соответствии с правилами. Во время джихада есть свои послабления в молитвах. И почему боевики носили зеленые повязки, что это означает? Во-первых, не боевики, а чеченские муджаиды, чеченские воины. Боевики – это плод российской пропаганды. А зеленые повязки носили во время так называемой первой российской чеченской войны. Это было во время, на, во время первого вторжения российской армии, и тогда зеленая повязка означала, что это люди вышедшие на смерть, смертники. У них была такая своеобразная отличительная такая, отличительный аксессуар. Михаэль. По-любому я уважаю тебя, брат. Благодарю, Михаэль. Спасибо. Привет, Тумсо. Ты в прошлом эфире говорил, что, что тракторист и Нур Пашикулаев должны нести наказание по шариату. Какое было бы наказание по шариату? Ответь предметно, по возможности. Забавно, что на вопрос об источнике дохода ты ответил, как Светоч Рамзан Аллах дает спасибо. Привет, Алексей. Я не специалист в шариатском праве, поэтому я не знаю, какое для них было бы наказание. Но оно было бы, я так подозреваю, что оно было бы очень сурово для них. Возможно, возможно оно было бы фатальным. Но я не специалист, повторю, я не знаю. Что касается источника дохода, как светоч Рамзан, ну, что поделаешь, мы являемся мусульманами, и мы... Убеждены в том, что удел нам дает Всевышний Аллах. Разными способами, разными как это, причинами. То есть мы создаем какие-то причины, и через, посредством этих причин мы получаем тот удел, который нам предписан. Вот и я создаю некие причины и получаю тот удел от государства помогает, доход с канала Ютуба, доход от донатов и так далее. Как-то, в общем, выпутываемся. Нужды нет, хвала Аллаху. Назло, барак баракаллаху фиг, это был просто донат, без комментариев. Ванати. Ассаламу алейкум. Считаю, что мусульмане сами виноваты, что находятся сегодня в таком положении, что, по твоему взгляду, нам надо исправить. Алейкум ассалам. Я согласен, что мы сами виноваты. Это, это как раз мой подход, что мы не должны никого винить. Мы виноваты в первую очередь. И потом только остальные все там, российские спецслужбы и прочее, это все являются уже какими-то дополнительными факторами. Это Мы не смогли выстоять перед этим. То есть виноваты не они, виноваты мы сами, потому что мы допустили да, то, то, что они вот так удачно провели свою работу. Вот. А что нам надо исправить? Нам надо исправить свое невежество. Вот что нам надо исправить. Нам надо, нам надо поработать над собой, над, над своим невежеством. И вот когда мы преодолеем свое невежество, вот тогда мы, иншаллах, достигнем успеха. Должно быть. Должен быть мощнейший упор на образование, не только религиозное, понимаете. Тот, кто у кого есть а, некий запал, да, вот к, к познанию религиозных наук, пускай идет по этому, в этом направлении, но есть ведь огромное количество молодых ребят, у которых есть в другом направлении эти вот этот заряд, и их не нужно заставлять там познавать шариатские науки, если у них нет к этому тяги, у них есть там у кого-то тяга каким-то физикам, математическим наукам, отправляй его туда, там химика биологическим туда, там, иным высоким технологиям, туда, медицина, давай, пожалуйста, надо, надо в этом плане развиваться, нет у тебя тяги вообще никаким наукам, хотя бы само, самообразованием займись, читай, смотри, youtube, в общем, нам нужно нам нужно развиваться. Нужно оставить грязную вот эту националистическую ересь, которая, которая тянет нас куда-то обратно в какое-то средневековье. Вот эти вот разговоры о том, что мы там чуть ли там исчезнем сейчас, если мы там что-то... И тогда это настолько сказать, чушь полная. Потому что как ты относишься к его, Он действительно сильный муфтий. Сильный физически ты имеешь в виду? Я сомневаюсь, что он в каком-либо плане вообще силен. Я к нему отношусь крайне негативно. Максимально негативно я к нему отношусь. Вот если бывает что-то такое из еды, допустим, что-то, что... Ты даже не пробовал этого, возможно, никогда, но ты как-то... Ты не знаешь, как это, вкусно это или нет, но у тебя на уровне подсознания к этому отвращение. Бывает у вас такая вещь? Например, черемша, я очень люблю черемшу, но ингушский вариант приготовления черемши с молоком, я, я никогда этого не пробовал, но это вещь, которая на подсознательном уровне я ее вижу, и я не могу. То есть у меня к этому отвращению. Вот примерно такое вот отношение у меня к Салаху Межиеву. Я никогда с ним не общался, да, но у меня к нему отвращение. Просто, мне кажется, я, я блеванул бы в его присутствии.